Адриан под. Ой, я, аж, я аж, аж подпрыгнул с радости. Этот... Привет. Новое <свист> обновление. Обновление в нашем городе. Да, ты <свист> не <свист> понял. Откуда кошелек у меня? Это кошелек. <свист> М -м -м. Знаешь, сколько у меня денег? Сколько? 1 миллион сто пятьдесят две тысячи пятьсот рублей. <свист> ну, молодец. Ну, если посчитать кредит, который я взял, у меня там ну, полбольшого сундуканта, это? Что? Чего, Этот. Мне нужно там для магазина новая мебель, Давай соберем у всех людей. Вот видишь, Мэри Клипса все делает а, да. Ну-ка а, пойдем а, к торговцу. А, Чего у а, него а, там нового? А почему а, а, а. а, а. за лосося прям много денег дают за лосося? Ну лосось он дорогой. Его же на рыбу на суши еще а, ложит. О-о-о, а, да. а, и тут обновила мама все. Ну, ладно. У меня два лосося у тебя. Пойдем. Не да. ребята, я не могу понять. два лосося. Я хочу чтобы бургеры отведать. А. Нет. Пойдем к тебе в ресторан, соберем. Это что такое? Я взял пробу. О, рыбаки. Рыбаки. А что вы тут? Рыбу-то я, да, я даю вам на пробу бургеры своего ресторана. Да мы сейчас пойдем к тебе кушать. Подожди, у меня два лосося, надо еще одного. Что? Я нет? забыл. Извини, это особенность бургера. Yeah, По-большейски тебе особенность, такой, дам. Бургер-сосик. У тебя что вы Молит. Будет или нет? Ко мне в ресторан, пошлите. Понятно. <-пэш> пошлите в ресторан, вы что тут сидите? Улучшайте, мы не бачим, денежки зарабатываем. На жизнь себе потом заработаете. Муж у вас никогда такой возможности не будет. <связать> За вас <связать> заплачу. Все, пойдемте. Че тут, <у> <связать> он <Ундок> Дух <связать> любви. Всего <связать> <связать> лишь 100 тысяч, ты хочешь сказать, это мало? у <связать> меня 160. Ну, не считай кредит, который погасит мой лифт. Для кого придумал лифт? Ага. пойдем. Тут лифт. Тут, тут же есть дона, но она для богатых. Но мы не такие богатые. Ну, Я... лично а, у меня один ну, миллион, пока не да. Тут у меня один миллиард, Угу. Jamie, а чё так дешево? Он так стоит, как и бургер. Тысяча рублей всего лишь. Серьезно. Сниму, ну. Кто у сворвал? Ой. У меня стол тут соровали. Так, сниму ну, 10 я тысяч. Шпилька, я тоже хочу его. О так, боже. Давай. Да тут мало все стоит, я не могу понять. Чего вы так удивляетесь? Нормальные Сколько цены. Субслугов. Да. Это нормальные цены. Что Жареный кармар. Да, скоро добавится новый количество, а, больше еды. Ну, у меня уже, у меня уже есть список, да иди сюда, сто тысяч у ты нормальный. Mm. О, ладно. Это значит, бедственность. Я еще хочу. Бомж. Бобик, вы... да мы На. за тебя брать, тебе деньги. Бобик, за, за за тебя. Я хотела тебе подарить О, суп с луком, это же вкусно. Обожаю. А, Всё. Тут еще Мы где Мы здесь. Я хотела себе два из стойка мистера Бак и два бургерских кота. Я, бургерских кота. Я обещал его покупать. Что главное, не стукайся. Вот он сделал из супер плотного мяса и, и теста. Один удар, все, соперник поймал Так. Даже не смотри. На что? А где абур? Че там бежал? На кальмара. Держи, Лужик. на бургу. Я взял на пробу, чтобы... Ты мне тоже <свят> дай. Я еще не пробовал. Стейк-то я пробовал. Он очень вкусный <свят> и жаркий. И острый. А это очень плотный, так что будь аккуратным. А что там? Не бей, я сказал никого. Что ж я не так, бью. Не за, так за такую его? плотность надо наругать. Не переживай, ну, я знал, что они делают поменьше плотно. Я сейчас. Такую плотность Но... наругаю. Я повар сейчас. Повар. Повар. Да. повар. Да. Наглый, а. Все, и наорал на повара. Надеюсь, он сменил. Да, сменил. Все прекрасно. Я сменил. Ну, теперь бургер суперката не очень такой лотный, более мягкий. Ну, покупать ещё, а? Так я могу тебе денег дать, у меня один миллион. Я, я сейчас куплю, я у нее имею с собой. Всё. Ты что, бежал? Найти еще кальмара. Сейчас, я хочу просто... Как дела? Ой. А, секунду. Как? Извини. Добежишь Там... еще раз. Это что Пойдем... было? Да это так. Бургер суперкота слишком плотный. Ладно, пойдемте а... порыбачим, чувак. Идите, как ты... тут прыгнуть? Я пойду... Ой. Как тут пойдемте порыбачим. посмотрим, сколько я могу заработать за, ну, за работу на рыбалке. Да, все, все, все, она не здесь, на. Так, сколько там стоит туда Я видел, она там очень дорогая. Сколько Сколько Десять тысяч удочка стоит, серьезно. Поки с тобой все. Ну сюда. Десять тысяч удочка стоит. Я в шоке. Что за цены? Объект, я к тебе. Я к вам иду. Мне, у меня кушин не снилось. Твои куши. Мне дайте место на кувшин. А, у вас больше нет кувшинга. Да? А мы его, мы просто его поймали, Ну, ладно. Я тогда а тут да. посижу. А, нестередко, Борис, а маму, она так булькает? везде а, я не видел, что сразу Ну... Книга, да? Историческая книга. Если бы это была книга, то бы это было нормально. Историческая Я не вижу, книга. где рыба. Какое-то место. Нафиг. Рыбы нет, где рыба? Ну, к Почему нет? к вам рыба? Где у меня рыба? Потому что у меня на середине. Потому что, знаешь, на середине. Mm -hmm. Я уже 5 минут нет рыбы. Что за... Где рыба? Ну! <мном> mm. Я уже надоела. <плот> Какая ракушка? Мне лосось дайте. Какую ракушку? Надо торговцу сказать, чтобы ракушку тоже продавал ловись рыба ловись вообще что за чушь а просто булькает вообще О, ему там ой, это что такое тут рыбы падает я уже стою 10 минут ничего не выпало Я сейчас убью этих рыб, рыб фигов а ну Я паричка. посижу еще здесь когда Так у меня есть удочка. Не надо... А, быть... вас... а. а если я закину подальше? <связь> дальше, дальше, чем лучше, вот. <связь> а, люди... Мне срочно нужно было найти и созвониться с людьми. И... И... И... И... Б... Большая такая, жирная. Бабецы, вы где? Мы на рыбалке. Она мне все равно не клюет. Давай, рыбка, цип, цип, цип, цип, цип. -цип. <м> <м> триска. Давай, триска. Ну, no, ну, no. рыбка, рыбка, цип, цип, цип, цип, цип, цип. -цип, -цип, -цип. <м> <м> Плывет о лосось. О, поехала, поплыла. Ага. О-о-о, давай-давай-давай. После... Иди ко мне, иди. о еще треска. Поехала, Бобик, поехала. Бобик, ты посмотри, а. Рыба за рыбой. Ну. Как бы рыба за рыбой, нет. Ну-ну-ну-ну. Так, Это как? моя удочка. Как? Лосось. Ты прикинь, где лосось один. У меня вообще один Давай. Рыбка. Как, как рыбка а, ловит. рыба идет. О, как рыба треска. Люди Нормально. Нормально. Это кто ты? У а а меня уже два 5, лосося. А вам одолжить мои удочки? Моя лучшая удочка. У меня вон рыба за рыбой. Да ладно. Пусть какая-то удочка уже. Ты чё мои рыбу воруешь? Ты чё, наглый? ко мне, ко мне. Ещё лосось. Ещё лосось. Это чё такое? Это не везде, это удочка. Давай, рыбка тип тип рыбка-рыбка-рыбка. о э Ты чё? Сюда наружу. Ребята, давай, Я не вижу. у Там у торговца новые удочки какие-то. лучшие, он сказал. Надо mm, м купить. Лучшие удочки. Ну-ка, быстро лосось отдал. Бегом. Ты чё, быстро сказал лосось. Сюда. Так, я щас тебе в клетку. В клетку захотел? Лосось давай. Пошёл покупать мою рыбу. Быстро. Быстро рыбу. Ты знаешь, сколько я её ловил? Бегом давай. Иди вот купи, я тебе дам деньги. Купи удочку. Купи рыбач. А лосось мне отдай. Давай. Десять тысяч даю за удочку. Слышь, сейчас, я тебе сейчас угрею. Кипяток. Кипяток. Я тебя сейчас кипятком блин, Все Всего нормально. нормально. Моего лосося трогали. Что ты сказал? Сюда иди. Там у него новая удочка. Классная удочка. Десять стоит тысяч. но она такая. У нее вроде приманка три, везучие рыбы три, удочка 3. И еще неразрушимость. Ну, десять тысяч стоит, это мало. Могу одолжить деньги. -день. Я купила себе, пошла Я тоже, я тоже, ты тоже, тоже, тоже. Стоять! Это моя рыба. Рыба моя. Так, вы там оставили свои? Ой, я сейчас пойду бобика не Прекрасная идея. А, а, Будем быстрее привет, пока он не занял твое место. Здесь тоже начинают ступать. Не ну, броси на мое место. Всё, а я... Бобика опоздал. Рыбаловец, <свеч> рыбаловец. Рыба, О, лосось. Чем наглый самый. Ладно, Бобик, я тебе должен. Вот, садись будем. О, откуда ты взял еще кувшинки? Кувшинки, кувшинки. Не делай их вместе. Потому что. Вот тут. Поем прогать. Не лови рыбу. Ладно, я тебя сейчас ловлю. Лови. Вот, не мешай. Я люблю Да ушел ты тупой. Отойди! Мешаешься, а ты вот пораспугиваешь. распугиваешь! Трескал, да. Вон купши! Да О, к Вики, вижу, летит, летит! И. Трескал, Трескал? ладно. Лучше закидывать ее куда дальше? Так, так, так О, лучше. нет, у меня тут твой лосось. Чем ближе, тем лучше. Трескал. Ко, Трескал. ко мне! Ко мне, ко мне, давай, давай. Давай я ко мне. О, о, о, о, о, о, о, плывет, плывет. Лосось. У меня уже семь лосося. Везу. Удочка классная. удочка классная. Так ты, подожди, я тебе скажу, когда ловить. О, плывет, плывет, плывет, Плывет, плывет. Тихо, тихо. тихо. Давай. Ты Я еще не опаздываешь, не опаздываешь, опаздываешь, как подплыла сразу. О, о, о плывет, давай, лови. Лосось, уже восемь ло лосося, представьте. Лучше кидать снизу. Ой, ближе, оно тут еще лосось. Кидай ближе, ближе, оно ловится быстрее. Да, ближе, ближе. Ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе. О, о, о, смотри. Лосось. Чем ближе, тем много лосося. У меня уже, чем ближе я ставлю, тем больше лосося в меня. Ну, ладно, слишком мне. Лови. Лови. Лови. Олег. И, и, и, и, ко мне, ко мне. Лосось. Еще. Зеленый лосось. Я не могу. Ближе делай, тут Что будет куча лососей. Сделайте ближе. ближе, и тут будут одни лососи. Что? Что? Что? У меня уже 12 лососей, я ставлю очень близко. И у меня лососи. Ставьте Что, близко. Лосось, лосось. Да, я говорю, ставь ближе. Чем ближе, тем много лососей. Они плавают. Лососей. Умные лососи плавают под нами, чтобы мы их не словили. А, бобику. А, бобик не купил. Вижу удочку, ему падают всякие книжки, мишки. А ты купил О, еще лосось? У меня уже 17 лосося Кажется, я сегодня буду богатый. покушаю стейк, мистера Бага. Питательно очень. Так, ближе, ближе. Вот сюда, прям. О, Олег. Бирка, ладно, Бирка, Назовешь назову своего моего. питомца. Заведу тебе курик, назову его Олег. Это твоя имя, нет? Я куница. О-о-о-о, давай-давай, Олег. Лосось, нифига. Лосось. Лосось у тебя. Так, что у меня? что у меня, чё у меня? О-о-о-о. Риска. Все <связывая> Давай. И, Олег, Сидело. Риска. У меня 13 лосося. Это классно уже. <связывая> вот, <триска. Я> хочу... <связывая> сейчас... <связывая> У меня вообще килососи. О, триска. Спасибо, она как за... раз продается Я за деньги. Бутылочка воды выпала. Не буду пить, она же, она же морская, отличная. На час. О, о, я пойду продам, посмотрю, сколько у меня будет денег. Я с тобой. У меня тринадцать лосося и двена и одиннадцать трески. Я посмотрю, сколько у меня получится денег. Давай, давай, давай, жду, жду, давай. Продаем треску. За треску я получил... А сколько я получил? Я так, получил. у меня... Я получил... 1500... О, нет, я получил 5500. 5500. 5500 я получил за треску. А за лосося я получил сейчас скажу а за лосося я получил я ушел в дикий окуп я купил удочку за 10 а получил за треску 13 тысяч и в итоге за все за все я получил за все я получил 19 тысяч а нет, у меня же, ещё, у меня же ещё, иг иглобрюхи. А нет, я тогда больше получил. Я получил ровно 20... двадцать тысяч пятьсот. Представь, положу да, в кошелек. Все, считай мне двадцать тысяч пятьсот. Это всего лишь за пять минут работы, ну за 10. Посидел, да? А? Видела орла? Да. На попей. <клышко> М -м -м -м. <клышко> Это морская вода. Не отравись. <клышко> Хотя нельзя пить морскую воду, потому что где может из-за соли прожечь желудок, <клышко> и ты умрешь. <клышко> Это ты <клышко> где вы там, ребята? Так, я торговцу сказала, у кого-то есть ракушка? Нету. А вот у меня, я выбила одну ракушку, там сейчас ракушка, продать можно ракушку а, за... За... Ну, короче, ракушку можно продать и получить, ну, примерно... Примерно, ну, можно получить. Пять тысяч можно получить за эту ракушку. Одну. А у, а у меня одна ракушка есть. Адриан, слушай, а когда ты стал таким олигархом? Не знаю. Кто сломал уши? Кого не утопить? У меня... Увшинка была. Придумала Какой придумала крюк, план. вы чё? Я придумал другой, другой план. Отводим, я как дальше. Скакал. У тебя есть Слышите, ракушка? Побик. Буду... Так мы можем продать за 5000. Ну ты, сколько у тебя их ракушек? Одна. Блин, у меня тоже одна. У меня тоже одна ракушка. Я буду мне закидывать будет. дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. А И... дальше от вас И там должна быть где-то ракушка. Они же там где-то подальше. Нет. Здесь рядом трес... рыба. Ой, Здесь рядом эти... Как их зовут? М -м лосось очень близко. А там вдали какие-нибудь ракушки. Треска. Не хочу треску, мне нужна ракушка. Они... Рыбка большая и маленькая. Шанс везения <социальные> очень малой. Кушку, дайте мне, ракушку. О, да, я, кувшинка. Почему с Это нечестно. Адриан, сколько ты там добавил э, шанс? <плес> Вообще, очень маленький шанс. Один на миллион? Ну, 10% примерно шанс. Я, короче, взял удочку дедушки своего, деда, очень старая. И словил там, сколько эта ракушка стоит, ты говоришь? Пять тысяч. Ой, ну плюс пять тысяч, ладно. Одна ракушка ты целую ночь ловишь. Я жарила удочки моего деда. Меску. Меску. Меску. Ладно. Все, я пошел, у меня есть одна ракушка. Угу, я вижу, как тебе выпало бобик. Бобик. У меня есть одна ракушка, я ее продам скоро. О-о-о, ко мне, ко мне. Кстати, ракушку выбить это нереально. Я лучше продам ее. Да, вы берите. Вы их берете и мне давайте. Я не на чём Не а он платить Он будет деньги платить, он там. Не и а тетя, нет, тетя, нет. Нет. и а. Я здесь куда я тас, За рыбу. Рыбу. Она... За ракушку получим деньги. Меня... И все. И все. И Класс. <класс>, за... Класс. Ну, мы много получаем за ракушку. Ну, мы много получили за ракушку, и у меня сейчас с собой... Она просто редкая, это не надо, за мне большие цены, потому что она редкая. Да, она редкая. Ну, ее цены большие. У меня сейчас с собой в руках 28 тысяч, еще в кошельке. Ну, почему рыба, э -э, тропическая рыба, нет у него тропическая, рыба? Ну, тропическая рыба? тропическая. у нее шанс большой выпасть, а у лосося хоть вообще маленький должен быть. Но чем ближе удочка, тем почему-то лосось. А удочка. мне вообще крюк выпал нормально. Мне тоже крюк выпал и кожа. Но мы с такими темпами можем разбогатеть. Ну и лично мне уже некуда богатеть. Как бы, ну, уже богат. Мишко. Богатый или папа. Есть... Извините, а у тебя сколько есть... денег? Ну, да, у меня есть миллион. Могу поделиться. там ну, Буквально сто тысяч могу дать. Да, удочку нашла. Нормально. Удочка за удочкой. Бобик, дайте 100 тысяч себе так, по-дружески. Давай, Нет? Там... А что нет-то? Бобик, просто честно... Честный... Надо, чтобы к нам в город приехал археолог. И вот за вот такие книжки, всякие вот эти брел... брелки, книжки, кни... крюки, кни... для всякие. И он давал, ну, за это деньги. Археологи, им же нужно вот это всякое. Не я тут к нам подбирал. Много. Сила. Четыре. Б... Сила три. Защита три. Огонь. За чер... Огня. Эффективность четыре. Заговор огня. А я... Вы, чё, я... Я... Вы что такие книжки выкидываете? Вы чё, больные? Шанс. Слышал... Печо. Слышал... О, рыбу фу. Я ее заберу. Ладно, нам. Не буду забирать. Пожалуйста, я лосось. Кому лосось отдать? Сейчас вот это О. заберу. И чё это было? Давай на тебе, на тебе вот лососи. Ты чё выпил? Я эти уже всю ночь прорубачили. Ну, под хотя бы. Ладно, я люблю хлеб. Привет, Кук. Привет, Ленин. Давай Давай Кучка